Представляем вашему вниманию журнал учета медицинских осмотров. На многих предприятиях специфика работы такова, что сотрудник должен проходить регулярно медицинский осмотр. Это требуется для допуска к работе и для соблюдений правил безопасности. В таких организациях и заводится журнал учета медосмотров работников, который должен заполняться и храниться в соответствии с правилами общего и внутреннего документа оборота.